Формула познания и осознания себя, она тоже трехрумная, а это значит, что конечная, ансус да Знание преобразуется в социальную формулу. Здесь на самом деле очень, это очень простая и очень удобная формула, которую можно применять даже тем, кто не ставит перед собой вопросы магического преобразования, магической трансформации. Это просто понимание, чем заниматься. В этом мире Ансус Дагасманас. Это не твои знания здесь рассматриваются, да? не твой объем и комплекс интеллектуального богатства, а просто знания об этом мире, то, чего ты умеешь, какие у тебя есть навыки, то, что вообще мир готов вот сейчас предложить тебе, да? потому что ну, сейчас, например, Сложно быть Кем? книгопечатником. Например. Вот сложно. Да? Потому что а, изменились технологии. И книгопечатание, которое было там, 500 лет назад и было очень прибыльной и дорогой профессией, сейчас это позволит ну, в лучшем случае сводить концы с концами. Да, то есть вот применительно к эпохе, применительно к твоим способностям и к эпохе, конечно же. Да, то есть вот помогает найти работу, найти свое занятие, найти какое-то увлечение, которое из хобби перерастет в дело. Да, то есть вот, вот эта вот формула, она в этом отношении нам очень и очень помогает.